должен быть где-то поблизости, если он еще жив. Надеюсь, местные жители помогут мне его найти. Здесь вывешивают ежедневное меню, но тут ничего нет либо повар заболел либо у них сейчас пост понятия не имею что это за герб мотоцикл который я взял на прокат в аэропорту верхний знак указывает на ограничение скорости до 30 а нижний предупреждает о том что впереди опасный участок дороги этот щит очень хорошо закреплен. Жестяная вывеска с рекламой морских экскурсий на остров. Хотя в такую погоду никаких экскурсий быть не может. одного свободного места. Может надо было заказать столик заранее? Тепло и приятно. Конечно, я могу встать напротив и высушить свою мокрую одежду, но меня тут же попросят уйти, так что никакого смысла в этом нет. Он на вид совсем бухой. Эй! С вами все в порядке? Судя по всему, он сейчас не настроен общаться. Лучше дать ему выспаться. Обыкновенный оловянный бокал. Пожалуй, возьму бокал себе. Этому милому господину он явно уже не нужен. Ключ. Лучший друг бармена. Похоже, он сам себе лучший посетитель. Да и вообще единственный свой посетитель. По крайней мере, из тех, кто еще в состоянии стоять на ногах. Приветствую. Отличная погода сегодня, не правда ли? Что? Льет ведь, как из ведра. Это была шутка. Да, очень смешно. Ну, я думал, что смешно. Я ищу человека по имени Моранжи. Рад за вас. Я хотел сказать... Вы не подскажете мне, как его найти? Если вы о старике Кенни Моренджи, он живет на своем острове. На острове? А как туда добраться? Спросите у Фоули. Он наверняка сейчас рыбачит где-нибудь на берегу. И часто ваши клиенты засыпают за столом? Конечно. Но с Клаусом все особенно сложно. Потому что если уж он заснул... Разбудить его практически невозможно. Но ведь есть какой-то способ. Конечно. Поставить что-нибудь съедобное прямо у него под носом. И тогда он проснется. Если ему понравится еда, скорее всего, проснется. А что он любит? Он был моряком. Он не ест ничего, кроме рыбы. Но, честно говоря, я всегда рад, если он засыпает. Потому что тогда мне не приходится выслушивать в сотый раз одни и те же морские истории. Я бы хотел купить рыбу. Я бы тоже. Я буду прав, если предположу, что вы пытаетесь мне сказать, в вашей очаровательной манере, что у вас нет рыбы. Ага. Как-то здесь пустовато. Ничего, нормально. У вас всегда так мало посетителей? Некоторые из постоянных клиентов умерли, а для тех, что с улицы, пока еще рано. С улицы? Водители грузовиков, которые везут товар на рынок в соседние деревни. Время от времени они сюда заезжают, выпивают от трех до дюжины порции виски и едут себе дальше. От трех до дюжины порции виски? Ну я так и сказал. И как часто они сюда заезжают? Каждый день. Привозят фрукты и овощи. Никак не пойму, кому все это нужно, если, если, если есть овощные консервы. Приятно было поболтать. Заходите еще. Не хочу лишать бармена его лучшего друга. Можно на секунду одолжить у вас ключ? Нет. Нужен? ну всего на пять минут. Нет. Разговоры мне здесь явно не помогут. Пора начать действовать. Вода сверху, вода снизу. От жажды они тут точно не умрут. Я, конечно, и так уже промок насквозь, но все равно прыгать туда не буду. Выглядит не слишком надежно. С другой стороны, известный пират Пинсель или кто-то в этом роде избороздил все Карибское море на такой лоханке. Камень. Исключительные характеристики отсутствуют. Вряд ли кто-то заметит его отсутствие. Неплохая коллекция. Надеюсь, их все опустошили не за один день. Должно быть, это его сегодняшний улов. Вообще-то ему достаточно один раз опустить лицо в воду и как следует выдохнуть. Тогда вся рыба просто всплывет кверху брюхом. Пьяная. Приветствую. Что это вы рыбачите в такую погоду? Вы вообще ничего не знаете о рыбалке, правда? Нет вообще-то, а что? Потому что в такую погоду всегда, всегда самый лучший клев. Видите ведро? Это мой лов всего за три часа. Даже если бы мне удалось за три часа поймать 30 жареных куропаток и 20 поросят с яблоками во рту, я бы ни за что не стал добровольно сидеть на улице в такую погоду. Я ищу человека по имени Моранжи. Вы можете мне помочь? Конечно. Старик живет вон там, на своем острове. О, отлично, большое спасибо. А как туда добраться? Туда ходит паром? А мост есть? Не, моста никакого нет. И ни одно судно в такую погоду никуда не отправится. Лодка вон там, она ваша? Да. Можно мне ее одолжить на секундочку? Вообще-то, сейчас она мне не очень нужна. Если вы окажете мне одну услугу... Конечно. Какую? Как... Ко мне утром заходил мой приятель Стивен. и я опять без виски. Вы хотите, чтобы я достал для вас виски? Почему бы вам просто не купить его в баре за углом? А почему вам просто не перебраться на остров вплавь? Тоже верно. Итак, договорились. Лодку за виски? Да думаю так будет честно там в утесе дверь вы не знаете куда она ведет в погреб паба старины Стиви туда можно как нибудь попасть вот даже не представляете себе сколько раз я уже пытался это сделать в этом погребе виски столько что мне бы на год хватило только этот о Брайан старый скупердей постоянно держит его под замком он все время говорит, что настоящий бармен, просто так выпивку не раздает. Раньше мы менялись, рыба на виски, но однажды в ящик с рыбой попала копченая селедка. Он вышел из себя и теперь постоянно орет что-то о покупной рыбе, хотя никто особенно не пострадал. Тогда хорошего клева. Спасибо. А вы сами всю эту рыбу не съедите, правда? Вы о моем здоровье беспокоитесь или рыбу просите? Ну, если честно, Берите, не стесняйтесь. Я еще наловлю. Ого, огромное спасибо. На двери амбарный замок. Холодная и скользкая, какой должна быть рыба? Камень. Обыкновенный оловянный бокал. Жестяная вывеска с рекламой морских экскурсий на остров. Понятия не имею, что это за герб. Я закрыл дорожный знак флагом. В ней соленая морская вода. вода полностью испарилась. Осталась только соль. Результат моего первого успешного химического опыта за несколько последних лет. Приветствую! Я понимаю, что вы очень заняты, но можно мне еще раз вас отвлечь? Ну, если очень нужно. Да. Как мне попасть в погреб? Возьмите ключ, откройте дверь, и зайдите внутрь. Это каждый может сделать. Даже такой, как вы. Если, конечно, у него есть нужный ключ. А вы остряк, да? Ага. Дайте бутылку виски. Сколько Для она стоит? Для вас тысячу. Даже не хочу спрашивать, в какой валюте. Вряд ли ответ мне понравится. Не понравится. Вам разве не нужны деньги? Конечно. Тысяча. Очень неплохие деньги. Несколько дороговато, вам не кажется? Специальная цена со скидкой. Только для друзей. Не пойму почему, но моя склонность к агрессии растет с космической скоростью. Если я не возьму себя в руки, я могу сделать что-нибудь, о чем потом пожалею. Приятно было поболтать. Заходите еще. лак насквозь мокрый. Если я просто брошу рыбу в огонь, во-первых, это не будет иметь никакого смысла, во-вторых, бармен этому не сильно обрадуется. Я могу сунуть щит в огонь, но для этого должна быть хоть какая-то причина. Что бы я не собирался делать с этой рыбой, это надо делать быстрее. Она уже начинает вонять. Я воспользуюсь вашим камином и поджарю в нем себе рыбу. Уверен, у вас это лучше получается, но вы ведь сейчас очень заняты. Хм. Да, конечно. Да делайте, что хотите. Тепло и приятно. Рыба на металлическом щите можно подавать. Металл слишком горячий. Рыба на металлическом щите. Ужин подан, милорд. Рыба! Чувствую запах рыбы. Что? Лимона нет? Бармен! Подай сюда лимон! Рыба без лимона! Все равно, что э, бутылка без виски. Бармен! Он проснулся, но еще совсем бухой. Как вы себя чувствуете? Лучше? Видимо, для некоторых людей не имеет значения, спят они или бодрствуют. Их навыки общения всегда на высоте. Приветствую. Я... Ну, если очень нужно. Да. У вас нет лимонов, я полагаю. Мои поздравления, вы очень догадливы. И что же я могу сделать? Для Клауса. Да, он не хочет есть рыбу без лимона. Ну, достаньте где-нибудь лимон. И, может быть, я даже порежу его для вас. Я вас люблю. Приятно было поболтать. Едет грузовик с товаром. Может, водитель зайдет сюда и составит вам компанию, которой вам так не хватает. О, водитель должно быть совсем новичок. Дороги не знает и знаки не видит. Ох уж мне это современная молодежь. Надеюсь, не случилось ничего плохого. Надо бы узнать, что с водителем. Мне повезло. Кажется, водитель грузовика успел вовремя повернуть. Я бы никогда не простил себе, если бы с ним что-то случилось. Ящик с фруктами и овощами. Должно быть, упал с грузовика, когда его здесь занесло. Только самые полезные овощи и фрукты. Если мне повезет, здесь окажется и лимон. Ящик с фруктами и овощами. Говорят, от кислого люди становятся веселее. Если это правда, бармену нужно притащить целый ящик. Вот. Можете дать это вашему красноречивому посетителю. Если, конечно, найдете для этого время. О, он будет доволен. И, надеюсь, хотя бы на какое-то время заткнется. Вот тебе твой лимон. Давно пора. Садись, давай вместе выпьем. Никогда и ни за что не стоит ждать от людей благодарности. Руки прочь! черт! Он видит ключ даже оттуда. Лучший друг бармена. Не хочу лишать бармена его лучшего друга. Не хочу ли. Будем надеяться, бармен ничего не заметит, если это сделать быстро и осторожно. Посмотрим, почувствует ли он разницу. Слушай, Клаус, пока я смотрел, как ты тут ешь, я и сам успел проголодаться. Пойду схожу за виски. Похоже, он все-таки заметил разницу. Одно ясно. Эта задача – ключевая сцена во всем нашем маленьком приключении. Посмотрел, как он ест, и рыбы еще долго не захочется. Как вы себя чувствуете? Видимо, для некоторых людей... Ключ. Когда я был маленьким, я однажды защемил себе палец такими тисками. Несколько полных и пара пустых бутылок. Скорее всего, их наполняют виски из бочек. Бутылка отличного ирландского виски или какого-нибудь местного самогона. Факел. Факел. Либо здесь производят спиртное... Либо клиентов этого заведения мучает очень сильная жажда. Длинная доска, прибитая гвоздями. Доска, прибита гвоздями. Ваше предложение насчет лодки и виски все еще в силе? Конечно. В таком случае у меня для вас кое-что есть. Спасибо. Надолго этого не хватит, но я все равно собирался немного проветриться. Я уйду, как только допью эту бутылку. Только, пожалуйста, привяжите лодку, когда вернетесь. Конечно, без проблем. Спасибо большое. Вы даже не представляете, насколько вы мне помогли. Могу сказать то же самое о вас.